Всем привет, на связи Кузнецов Никита, вы смотрите канал Настольный теннис для всех. Сегодня я хотел бы рассказать об одной хитрости, которая будет очень полезна вам при игре на счет. Смысл в чем, вы подаете две подачи, одну нижнюю подачу с нижним вращением и одну подачу плоскую, либо пустую, как ее называют, то есть без вращения. Вы должны э, сделать движение при выполнении плоской подачи и подачи с нижним вращением максимально одинаковым, для того, чтобы соперник не мог определить, какую именно подачу вы подаете. И э, лучше э, подавать эти две подачи сразу. То есть э, мы подаем сейчас по новым правилам по две подачи, и первую подачу, например, вы подаете плоскую, Вторую подачу вы подаете точно с таким же движением, но в конце делаете чуть акцент на кисть, делаете чуть резче, и, соответственно, у вас подача получается с нижним вращением, и соперник принимает ее, думая, что она плоская, будет отправлять мяч в сетку. Либо же второй вариант. Первую подачу вы подаете с нижним вращением, соперник ее принимает, и вторую подачу вы подаете с таким же движением, но плоскую. И он, думая, что вы подаете ему подачу с нижним вращением, будет принимать мяч чуть выше сетки. И после этого вы сможете выполнить качественную атаку. Давайте посмотрим на видео с комментариями, как это лучше выполнить. Вот как это выглядит вид сбоку, плоская подача. И далее нижняя подача. Посмотрите, как кисть резко работает. И чуть рука уходит вниз. Теперь все это на замедленном видео. А вот это основные отличия. Рука, видите, у меня идет за мечом. Я плавно провожу его. Это подача сейчас с плоским вращением. Без вращения, пустая. Вот, движение кисти было более резкое, это уже пошла подача с нижним вращением. Вот, э, рука ушла вниз, это тоже подача с нижним вращением. И далее плоская подача, пустая, без вращения, рука как бы плавно проводит мяч. На этом плане я постарался записать то, как вы бы видели подачу, когда вам подают. Посмотрите, эта подача не останавливается, она вылетает, то есть она без вращения, пустая, плоская подача. Далее, обратите внимание, выполняется такое резкое движение кистью и подача останавливается, падает под сетку и чуть... Мяч идет назад в сторону сетки, то есть это подача с нижним вращением И еще один важный момент Моя рука при выполнении всех подачей без вращения пустой И когда с нижним или с боковым вращением Я стараюсь кисть поближе к корпусу располагать, чтобы сопернику было проблематично Определить, что к нему вылетает И чтобы он поменьше видел мои движения кистью вот. Еще одна подача, это нижняя, боковая получилась Ну что ж, думаю, это видео будет очень вам полезным. Кому понравилось, не забывайте нажать пальцы вверх. А для тех, кто находится в городе Москва, вы можете перейти на этот сайт и записаться на тренировку непосредственно со мной. На связи был Кузнецов Никита. Играйте настольный теннис. Всем пока, до новых встреч!